Даже больше не семьи, там, как клана, угу. а мужчина и женщины, как, угу. как ячейки. Если. Ну, это так, это какие-то размышления были, вдруг просто спутно. Один несет вот этот вот, вот прямую огонь, земля, да. допустим, женщина. Да. А другой несет воздух-вода. Это же угу. получается, как некая гармония природная. Да, только если наоборот. Если женщина горизонтальная, мужчина вертикаль, тогда очень гармонично. А, а, если, а, на, наоборот, и... а если наоборот, то это задница на самом деле, потому что мужчина выполняет женскую функцию, а женщина выполняет мужскую функцию. Кто кого удовлетворяет в данном случае? Ну а если оно как бы у вот, природы заложено, получается, то есть если природное чутье питьё... и, ну вернее, когда начинаешь из себя эту природу, когда а в Прекрасная гармоничная пара, но не семейная. Не семейная в социальном, в в детородческом. в детородческом. Потомство мужчина оставить не может, он не может родить ребенка. Горизонталь это вынашивание, это пролонгированность по времени. Вертикаль свет, тьма, огонь, земля это плодотворение, этот вспрыск. Поток спермы, хлоп, все, вытворили, А дальше женщина девять месяцев начинает вынашивать. Если они меняются этой функцией, значит никто, природная функция не выполняется, мужчины не могут выносить детей. Идею. идею, да, мысль, да, задачу, да, но не ребенка. Природа такова. И уже никак, никак то есть... Это природа. Никак не поменяет, да, это природа. И женщины, и женщины, и женщины. Женщины могут, если они встретят соответствующего мужчину, то же самое огонь Земля. Тогда его огонь Земля, если он будет сильнее твоего, сумеет тебя оплодотворить. Потому что женщина может не микрировать под горизонталь воздух вода, это ее природа, Если она пробудит себе ее природу, она прекрасно все сделает. Но если у мужчины огонь земля не проявлен, делать ничем. То есть по большому счету можно не цепляться, есть природа, но мы же умеем управлять собой. Как ты можешь управлять природой? А я не могу, а мимикрировать. Мимикрировать можешь, но на деторождение это не повлияет. На совместное существование, да, на организацию фирм, идей, процессов, пожалуйста. Все, что не материальное, но все, что имеет отношение к природе, то есть к плановому деторождению, 9 месяцев надо выносить. Оно мгновенно не возьмется, это получится как в том фильме Джонни, сделай монтаж. А монтажки получается?